iOS 12 хороша, но так ли все прекрасно в датском королевстве? Первая бета стоит на моем iPhone 7 Plus уже полутора недели, и мне есть что вам рассказать. Пользоваться VPN еще никогда не было так просто. С помощью данной функции и приложения XVPN на iPhone можно загружать любую заблокированную в твоем регионе информацию на устройство.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 Начнем с производительности. Как сейчас помню, Apple заявляла о серьезной работе над ошибками и даже решила оставить поддержку устройств 2013 года. Абсолютно все гаджеты, начиная с iPhone 5s и самых ветеранистых iPad вроде Mini 2.3. На мое удивление, но так и есть. Если еще не самые старые iPhone 6s, 7 и 7 Plus с iOS 12 на борту летают как торпеды, то похожая ситуация и на iPhone 6, 6 Plus и даже 5s. Приложение запускается быстрее, после жесткой перезагрузки гаджет выполняет большинство операций без каких-либо нареканий на то, что сейчас что-то подзависнет, а вон то вот притормозит. Но больше всего радует, что это быстродействие не исчезает ни под каким предлогом. То есть, если раньше у вас был полностью новый iPhone из коробки, с завода, с пустой прошивкой и без данных, то постепенно заполняя iPhone, например, телефон мог начинать тормозить, зависать или просто тупить. Знакомо, верно? В iOS 12 такого нет, и это, на первой бетке еще раз напомню, абсолютная победа. Приложение. Никогда бы не мог подумать, что вылеты и краши постигнут меня вновь. Обновил тут контактик на днях до последней версии. Итог, вечные вылеты. Даже зайти не могу, поэтому пришлось временно пользоваться ВКФИД С темной темой, кстати. И это еще не все. Стоковое приложение музыка работает через раз, пару раз не срабатывал NFC, если что у меня карта Рокетбанка, за которую я не плачу ни рубля в месяц, ссылка на получение такое уже ждет тебя в описании, но сейчас не об этом. После звонка по телефону карточка с застывшим скриншотом не убирается ни при каком условии. В App Store нельзя отсортировать отзывы по категориям. Большинство функций вроде экранного времени также не работают. Короче, это не уровень брать и обмазываться, одним словом. Хотя, нет, в двух словах и одним союзом. Автономность. Самый интересный момент, думал я при написании сценария к этому видео, но, увы, никаких чудес батареи так и не произошло. Все тот же показатель на отметке в 5,5 часов в активном, даже умеренном использовании держится на моем iPhone 7 Plus. Ни хуже, ни лучше. Все так же ужасно но зато стабильно. Однако различные сложные графики, которые, честно сказать, мало что дают, могут свидетельствовать об изменениях времени работы аккумулятора в последующих и финальных версиях прошивки. Что могу сказать в целом? Дебютная версия iOS 12 для своего уровня показывает себя просто великолепно за счет действительно проработанной оптимизации абсолютно всех устройств, от ветеранов до новичков. Когда же прошивка выйдет осенью этого года, считаю, что она порвет в клочья все версии Android и последние iOS вместе взяты. В частности, на новых iPhone, которых по слухам будет целых три. Вот оно как. Можем кстати замутить большое 10-минутное видео, где соберем море слухов и сделаем уже плюс-минус готовый портрет каждого iPhone 2018 года. С вами был Apple Finder, подписывайтесь на канал, не забывайте про нашу группу вконтакте, а также инстаграм, ссылочки на все это дело есть в описании под этим видео, пока.